Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты, попечители и друзья нашего Казанского университета. Завершается 2019 год. Осталось совсем немного времени до момента, когда главные часы нашей страны возвестят о наступлении нового 2020 года. К этому рубежу мы приходим, достигнув значительных успехов в науке, образовании, и, здравоохранения. и я хотел бы поблагодарить всех за вклад и неравнодушное участие в жизни нашего любимого университета. Никогда еще за свою 215-летнюю историю, а уходящий год был, помимо прочего, годом юбилея, наш университет не был таким большим и не охватывал столь многочисленной сферы жизни. За последние годы совместными усилиями мы стали одним из крупнейших вузов страны и вошли в сотню лучших университетов мира по направлению образования по версии рейтингового агентства Time High Education. В работе и оценке деятельности мы опирались на исследование глобальных и национальных вызовов, задач регионального развития и собственного потенциала нашего университета. Вот лишь некоторые ключевые изменения, произошедшие за последнее время. Первое. Это создание не имеющего аналогов в российском академическом пространстве собственного клинического подразделения, где мы приступили к последовательной трансляции лучших разработок наших ученых и наших партнеров, практическую медицину. Второе. Мы значительно оптимизировали организационную структуру и заметно, как вы знаете, повысили эффективность деятельности университета. Третье. Мы сделали еще один заметный шаг формирования единой корпоративной культуры, некогда самостоятельных коллективов со своей историей и традициями. Это очень важно для дальнейшего роста. Четвертое мы существенно улучшили производительность нашего вычислительного кластера, а в наступающем году будет обновлена и серверная база для хранения данных нашего огромного федерального университета, и в том числе нашего медицинского кластера. Также мы значительно расширили и аудиторию нашего университетского телевидения. Телеканал позволяет нам, например, как сегодня, поздравить всех с праздниками и оперативно информировать обо всех изменениях в Казанском федеральном университете. Рассказать нам действительно есть о чем. Начаты новые партнерские отношения с ведущими образовательными и научными центрами мира, совместно с ведущими вузами Великобритании открыта не имеющая аналогов в России магистрская программа по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. Растет количество соглашений по двойным дипломам. Число иностранных обучающихся превысило 9,5 тысяч человек. Все это стало возможно благодаря кропотливой целенаправленной работе всего нашего коллектива. Впереди 2020 год, который уверен принесет нам еще больше побед, по крайней мере, он не будет хуже уходящего 2019-го. Желаю всем исполнения желаний, достижения амбициозных целей, верных соратников рядом и, конечно же, здоровья вам, вашим семьям и близким. С новым 2020 годом, дорогие коллеги, дорогие друзья! С праздником всех вас!